Вам же 10 рублей в кармане хотят убить тебя за 10 рублей в кармане. Чувство, в принципе, весь мир противного героя. Почему? Там же кто-то помогал Фредди какой-то. Мишка, Фредди, Мишка Фредди украл Мондроп. Понятно, какие-то дропы украли. Есть, есть. Что это был? Он такой. Ха-ха. Я что-то его не чувствую. Девочки, что-то с жопой не пахнет. Да-да-да, надо идти. Нам осталось. Вот сейчас эту дверь вот туда завернуть. Мы придем в комнату. И нам будет Только пожалуйста, не умри. Пожалуйста. Я сдохну. Простите, я но я сдохну. Мне будет страшно ночью, Я испугаюсь, я умру. Не бойся, ну, стоишь, стоишь, еще раз придем. Так не плачь. Они чисто смотрят эти, такие повертулись, че, и смотрят на тебя. И такие просто, и такие просто мне плевать. Чисто. Ты в домике. Они не играют по таким правилам. Ты в домике. Я не хочу с вами играть. Я не играю сегодня. Почему вот они ходят? А потом такие, ага, мы вернемся обратно. Слушай, может мы его там найдем? Так они смотрят прям на тебя им так они пугают просто прикол уходит а они наворачивают круги сначала большие потом маленькие а потом уже нападают а почему? потому что говна меньше я думаю что говна меньше а сипа ты уже считаешь что с себя кто то нападает А теперь говно пахнет. Вкусный да, пахнет. Просто-прост-просто разраб прикололся тупо. Это за чисто отрядка. <свят> <свят> очень страшно посветишь на меня? Хэштег Турмаги Хэштег СЛУЖУ ДЕТСАДУ А зачем ты на них... Зачем ты села в эту хрень? Они же теперь <свят> там входы палец. сейчас все заблокируют Они сейчас все входы заблокируют и все. Теперь точно ГГ Блин. Не Я пораниваю. Тут не ни одна ядерная а? ракета надо, несколько. Ядерных бомб, точнее. Надо, куда мне? Не, не сюда! В смысле? А куда? Подождите, дайте, пожалуйста, посмотреть. А мне в другую сторону. Надо, надо короче. Давайте сейчас посмотрим. я не знаю как не выбираться потому что потому что вот, вот не волнуйся да. не волнуйся подождите они вон туда идут да получается нет они круг делают просто им нам туда но получается так там же еще идут эти Теперь точно парад! Что? Просто парад на 9 мая! Почему так много? Я ж говорю пора 9 <святая> <столовую> мая! <святая> а <то> мы в чисто в столовую идём наши! В столовку это... Так да, немножко по-другому работает Мы это... Идём на штурм Столовки. Пленных не брать! Но! <святая> но... <святая> Но, но. <смех> смотрите, еще вот а там туда! Они все гуськом ходят, что ли? Я не понимаю, что они такие медленные. Ну, вы, выходите отсюда, пожалуйста. Их просто дофига, поэтому... Ну, два сейчас идет. Да выйди, а пусть они тебя скушат и все уже. Заткнись.